Лоскутное вязание – это более высокое искусство по сравнению с лоскутным шитьем. Ведь мы сами создаем фрагменты, из которых состоят изделие. И если изделие выйдет неказистым, не сослаться на то, что не удалось купить кружевную ткань. Лоскутное вязание подходит для перфекционистов и для тех, кто любит кропотливую работу. Ведь изделие собирается из вязанной мозаики. Каждый фрагмент определяет общий вид нашего изделия. Для тех, кто хочет попробовать, что такое лоскутное вязание почеворк, мы приготовили курс, в состав которого входит 4 урока. Первый урок обучающий. Это вязание прямого полотна. То есть, как создавать квадраты, как рассчитать фрагменты, чтобы готовые изделие из вашей пряжи получилось нужного размера. Несколько вариантов того, как заполнить остающиеся уголочки. Второй рук – носки. Как сделать расчет квадратов, чтобы учесть длину и ширину стопы. Как вязать носочки и даже гольфы на полную ногу, потому что квадраты выполнены с увеличением размера. Третий урок ⁇ рукавички. Я предлагаю нестандартный вариант вязания рукавичек, в которых тыльная и ладонная части различны. Я применяю нестандартное сочетание фрагментов, выполненных в традиционной техникой патчворк и кулирное полотно. И из урока вы узнаете, как посчитать квадратики, как связать кулирное заполнение между ними. Четвертый урок – оригинальная шапочка, в которой применяются фрагменты с разным узором, чтобы придать полотну вид градиента и интересная макушка. А также вместо традиционной резинки по краю полотна мы применяем мягкий руль. Пройдя курс патчворк, вы не только сможете связать квадраты классического почворка, познакомитесь с оригинальными идеями и научитесь совмещать кулирное полотно и квадратики почворк. И только до 17 октября мы решили дать бонусный урок тем, кто приобретает наш курс патчворк. Это джемпер диагональка. Он связан в технике лоскутного вязания, хотя и не квадратами патчворк. Но при желании, зная как он рассчитан, вы увидите в нем диагональные квадраты и сможете заменить их на квадратики патчворк. Мастер-класс очень подробный и подходит для любой однофантурной вязальной машины, без применения дополнительных устройств или инструментов. Джемпер строится по одной мерке, по объему груди, которую вы легко снимете из себя без посторонней помощи. Если вы не умеете строить выкройки, не страшно. Выкройка основана не на классической формуле, а исключительно исходя из одной мерки. С такой раскладкой справится даже начинающий без опыта. В изделии отсутствуют убавки и прибавки. У джемпера нет ярко выраженной спинки или лица. Оно одинаково хорошо сидит с обеих сторон за счет глубокой горловины и не нуждается в ростке. Швы выведены на лицо и оформлены декоративным способом, поэтому наше изделие можно носить как на лицо, так и на изнанку. Удлиненная модель джемпера ниже бедер подойдет к любой фигуре. Надевать такое изделие можно с бадлоном, с рубашкой на голое тело. и Носить можно как летом, так и зимой, используя соответствующую пряжу. Если вам не нравятся углы по низу, вы, изучив курс Patchwork, сможете их заполнить. Подробнее о курсе и реакции под этим видео. А я жду вас на нашей вязальной посиделке по вторникам. Не забывайте подписываться на канал, поставить лайк, если видео вам понравилось.